Черт, труп. Вон он дышит. Ад, Уже есть еще выжившие. Но это бандиты. Они попытаются меня меня грабить. Очень тихо. Да, минус один, минус один, минус один, минус один. Так. Еще патроны. О, много патронов. Так, так, так, так, так. так. Сзади. И... Так. Так-так-так. Включай. Так, так. А, лишь бы не укусил. Так, сзади. Сзади никого. Сзади никого. Чёрт! Там еще. Черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, ч черт, черт, Так, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, так так так так черт, а, а, черт, <рех> Вот дело так. Так. <coughs> так. Чёрт. Вот эту ручку. Возможно, возможно там кто-то есть. Что -то это. Так, так. Тут меня стрелял. из в меня. Так. Походу там, да. Походу там. Так, так, так, так, так, так, так. О. Я буш ткань так мне это не надо так так так. Есть. Никого. Никого. Что же? Так. Ладно. Так, так, так, так, так. Слышал? Черт бы не!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 Птички у меня одной нет. Осталась одна резонна. Резонна. Так, так, так, так. Срочно надо покушать. есть молодец. молодец. Все. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Патронов у меня мало. Тихо, тихо. Так, вот никого. Тут тоже. кого так отлично так тут бандиты значит они держат здесь под контроль В последнее время слишком много сказал так тихо тихо тихо Тихо. Здесь никого. Так, тоже. Тут. так, так, так. Надеюсь, это были все очень Я... На Я... Надеюсь, потому что мне сюрпризы не нужны Я ее, походу в машине оставил. Всё. Ладно, так. Так, так, так, так, так. У меня есть... Скорьё. Так, здесь патроны. Так. Здесь никого. здесь тоже. Так, ладно. Прошарим все комнаты. Так, радио. Радио, радио. Так, сейчас. И потом. Последняя осталась. Комната. Чёрт. Слушно меня не услышали. Дышит? Нет. Черт. А. Так. Да-да, но я не Алекс. Прием. Не Алекс. Кто ты и где он? Прием. Я выживший. Ваш коллега лежит тут со мной, но он походу мертв здание захвачено бандитами но я их перебил прием Черт. видимо они уже добрались до сюда так у тебя патронов есть прием да Но не так уж много на первое время хватит прием хорошо смотри рядом с этим зданием есть стройка но ее контролируют бандиты их там очень много у них там что-то типа лагеря попробуй захватить ее Насколько знаю, они хранят большой запас оружия и пропитания. Так что у них есть украденный файл. Принеси мимо. Я нахожусь в другом здании за стройкой. Сам бы пошел, но у меня патронов мало. Сможешь помочь? Да. Прием. Так, так, здание. Так, а стройка, да, я ее видел. Инстройку стройку, контролируют бандиты. Так, может быть, они оттуда как раз-таки пришли. Так... Uh, ну, я попробую, но ничего не обещаю. Прием. Хорошо. Буду ждать. До связи. Все. Так. Есть еще выжившие военные. Так, ладно. Хорошо. Это очень хорошо. Черт, там бандит. Отлично. Отлично. Отлично. Отлично. Отлично. Так, что? А? Так, так, так, так, так, так, так. Так, так, так, так, так. Здесь что? О, арбуз. Здесь, да, да, да. Да, это очень хорошо. Так. Черт, там еще один бандит. Так, все отлично. покоцать так пусто пусто пусто так а, стройка а, стройки контролируют бандиты Строют, точнее так с миром Эти твари уже сожиравшись всем так так Ладно. время посмотреть что в луках Ничего. А, так, так, так. Вот здесь вроде были, да? Нет, не здесь были. Там еще два осталось. Ладно. <свист> Нифига себе. Нифига себе. Аук. Аук. Так, так, так. Все, в места уже практически нету. М -м -м -м. Ладно. придется сделать... для пистолета, скорпиона, для, скорпион, для, скорпион, для скорпиона, для скорпиона, для скорпиона, Так, так, как раз брони нету, вот теперь есть, теперь я подскажу, буду защищен. Так, ладно, я я приберегу на бандитов. Да, здесь нет. Не буду натреться патроны. Не возрождается, но каким образом? непонятно, может у них какие-то сверхтехнологии? Я даже не знаю, как это объяснить. У есть вещи в жизни, которые объяснить нельзя. Теперь это одна из них. Так, вот стройка. Так, сначала, я думаю, нужно разведать, найти вход. Сначала я не буду вырабатывать сюда. Прям с стороны, потому что... Так, тут есть прицел, тут есть прицел. Тут есть прицел, так. Так, так, так, так, так, так. Не, он ну тут и никого не вижу. Так. Так, а вот так сделаем. Так, так, так, так, так. Магазин для ООП. А, это СВД. Черт. А у меня есть патроны для СВД. Так, а у меня для СВД для СВД. Черт, у меня нет патрона для СВД. А, вот АУК, вот АУК.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 Так сейчас фига их сколько?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 Так смогу убить его. Нет. Смогу, черт он закрылся там. Так, так. Он меня походу видит. Черт черт, черт. Ладно. Хорошо, хорошо, хорошо, вот. Так, тут входа не было, что там еще дальше. Допустим, черт. Счет, короче, мне заметить. А, нет. Все, все, все, все.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 Так... Тихо, тихо, тихо... Тихо, тихо, тихо... Так... Может, не заметит... Может, не заметит... Так. Ну, смотрите. Ч ⁇ Я сейчас трачу. Так, так. Нет, не заметили. Так. А, Какой-то файл еще забрать. Капец. Ну и задал мне. Поедим. Так. Так, так, так. А если я... Блин. Эжеминки нет, он покажет. Так. Так черт, уходи по скуда, давай. А нет, его убил. Так. Ничего не вижу. А, что-то будет... Божди... А, а, у меня места уже нет. Ладно. Так, надо сложить все что не нужно ладно пофиг с едой еда есть еще еда есть с водой ладно тоже а, так так так так так Тихо, тихо, спокойно. Так, главное, чтобы они заметили черт. все-все-все-все-все-все отходим <свист> так, так. пойдем пойдем и снизим весь наконец ничего Вообще, скучает это жопа Снайпер. Тихо, тихо, тихо. Сейчас. Всех уложим тут. Блин, снайпера надо убить. Черт, Тут снайпер был. Бинтовка. Мне винтовка выпала. Так, нет. Видимо, показалось. Чёрт, мне бы винтовка сейчас бы быстро уложил. Так, ну я его только снес, ну как снайпер. Ч, это бессмертный тоже. Это у них экзоскелеты по-любому. А, так-то. Так, так, все, убил. Того убил. Так. Так, так, так. Скопьеночки, теперь мы любимое оружие. Давай. Пробиваемся, пробиваемся. Блин, там еще один снайпер. Черт. Машина, есть машина. Так, ну ладно, у меня есть машина. черт Так. Ох, так, так, так, так, так. Сколько же их здесь? Не зря говорю. Жизнь вода. Под него патрончики. Сейчас мы быстро их расстреляем. Быстренько вот так, да да да да Сколько их ч есть? Блин. Не знаю. А, черт! Давай, отходи тварь. Терял, да? О. Так, а этого давайте мы бьем вот так. Голову. Голову. Здесь я, вот засел. я. Все. У костра, значит, да. Черт. Так это мутированный. Там еще один зомби Ладно, А, а на, бог с ними. Не буду в таком контакте. Так. Не видимо здесь... А, надо скинуться черт вообще не кстати о быстро однако а, так давайте скинем те патроны которые угу. прямо сейчас уже не живутся I Так ладно. Немножко передохну. И продолжу, потому что мои силы уже на исходе я упал. А тут хочу. Ещё... Я чувствую дофига. Да. Продолжу днем. Пока надо.. О, не нашел. Пошел туда. Фу, Чёрт. вверх. Это кран, видимо, да? Это, видимо, кран. Ладно. Не, останусь здесь. Сейчас передоходим.